Дота 2 House это отличное место, чтобы выиграть вещички по доте 2. Здесь есть куча интересных режимов – спинкин, трипл, сундучки, дабл и прочее прочее прочее. А баланс можно пополнять хоть скинами и даже получать бонусы абсолютно на халяву. Ссылочка в описании. Всем привет друзья, это ТОП ДОТА. Не так уж давно у меня на канале был видосик, где я вам показывал не вышедшие сеты и арканки из воркшопа Доты 2. Там и про виспа было, и еще про кого-то. И ставьте лайк, если хотите продолжение этой рубрики, потому что мне кажется, что она вполне себе годная. Но ну, а сегодня у нас ролик на похожую тему. Я вас хочу познакомить с довольно странной штукой, которая никогда не добавлялась в воркшоп, а была сделана самими разработчиками Доты. Это арканка на Кункевича. Тема про эту арканку хайпилась уже больше года, а то и двух лет назад. И поэтому я думаю, что многие они уже или забыли, или вовсе не слышали, потому что начали играть позже данных событий. Так или иначе, вот она. Это арканка на конку, которая была найдена в файлах клиента Dota 2 с соответствующим названием. Но, как вы уже могли заметить, в общем доступе она до сих пор так и не появилась. А если мы зайдем на Dota Вики, то сможем увидеть, что данный предмет уже полностью готов и лишь ожидает своего появления в игре. Однако ожидает он уже очень долго. Как вы видите на своих экранах, данная арканка представляет из себя какой-то не совсем внятный набор предметов. Шлем, кстати, очень крутой и напоминает мне Скайрим, но вот остальные шмоточки тут явно не блещут какой-то атмосферностью и эстетикой. А вообще, этот весь комплект должен навивать на нас холодные северные ветра викингов. Об этом говорит и общая стилистика, и даже название набора – Norsekin – норвежский король или что-то в этом роде. Но, как по мне, скин на это звание не тянет и возможно именно поэтому его до сих пор и не выпустили для продажи. Какие-то челики из Valve рисовали, его рисовали, года пол, потом пришли к Габену, показали и он их выпер к чертям собачьим. Но файлик из клиента дотки потереть забыл. Но это я конечно же утрирую, сет не настолько плох и при максимальных настройках графики выглядеть будет достойно. Плюс в интернете сложно найти анимации скиллов и ударов, есть только ульта. Поэтому общую картину составить пока сложно. Самое подходящее объяснение происходящего можно составить так. У Valve сейчас и без этой арканки хватает косметического контента, который они нам задолжали, а из тех же аркан выстроилась уже чуть ли не огромная очередь. Это и Манки Кинг, которого только-только выпустили, и Джагернаут, которого обещали уже хз когда, и даже долбанный Висп. Думаю, что кунка в этом списке тоже где-то есть, но приоритет у него настолько низкий, что в игре мы эту арканку увидим еще совсем не скоро. Однако все же увидим. Кстати, пишите свои версии того, почему этот предмет до сих пор не ввели в продажу, и пишите, что вы вообще о нем думаете: нужно ли его дорабатывать или и так вполне себе годнота, за которую вы бы с легкостью заплатили 30 баксов из своего кармана. Ну а с вами был канал ТОП Дота. Не забывайте ставить лукасы, чтобы я возродил рубрику с обзорами сетов с воркшопа, а также подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Удачи!